всем привет вы на канале «Как заработать в интернете в сегодняшнем видео я вам покажу кран на котором можно зарабатывать криптовалюту трон абсолютно без вложений кран платят без минималки сразу же на крипто кошелек у кого нету еще данного кошелька я ссылочку на кошелек оставлю в описании также кому мало данного крана вот именно есть 4xкс краны которые также платят сразу же на крипто кошелек Pay и если вы опуститесь немного ниже вы здесь найдете вот кошелек Faucet Pay как зарегистрироваться итак переходим к самому крану здесь есть достижения за прохождение вот 5 коротких ссылок вы получаете бонус 250 тысяч монет плюс 200 энергии ну и так далее также этот кран платит вдвойне, вот здесь написано Tron2x поет FaucetPay, то есть одна монета это две сатоши, вот когда я буду вот эту сумму выводить, она умножится автоматически на 2, есть здесь ручной кран, на ручном кране можно зарабатывать каждые 2 минуты по 150 тысяч коинов и за день можно сделать 100 тысяч клеймов так Далее здесь есть автокран. Чтобы зарабатывать с автокрана вам нужна энергия. Здесь получается 20 секунд подождем. Спишется 100 энергии. И мы заработаем, получается 10 тысяч коинов. И умножаем эту сумму на 2. Ну, подождем вот еще три секундочки. И все автоматом, видите, коины капают. Далее есть просматривание веб-сайтов. 5 секундочек посмотрели, заработали 50 тысяч монеток. Вот здесь идет таймер. Очень легкий кран, легко в нем зарабатывать. Нажимаем здесь проверить. И 50 тысяч коинов на балансе. Также есть еще шорт-линки. Переходим на шорт-линки. Здесь за каждое прохождение шортлинка нам дается стоп энергии и получается 110 тысяч данных монет. Нажимаем вот идти. Открывается рекламированное окно. И чтобы пройти от шортлинка, например, вот первый, который я открыл, нажимаем вот на любую рекламку. Видите, появилась ссылка, нажмите здесь для продолжения. Нажимаем. Идет вот таймер. Если таймер вдруг идти не будет, нажмите на любую рекламку, на любой баннер. Нажимаем еще раз продолжить. Открывается ссылка. Мы ее закрываем. Переходим на нашу основную ссылку. Дожидаемся окончания таймера. Здесь вот нам выпадает капча. Нажимаем еще раз продолжить. Ждем вот 3 секундочки. Нажимаем Get Link. Закрываем рекламку. И как видим, легко и просто я прошел Short Link. Далее, чтобы здесь выводить, нажимаем на панель приборов. На балансе видим у именно вот 4 миллиона коинов. 200 энергии. Здесь будет ваша партнерская ссылка. Делитесь с друзьями, знакомыми. И будете зарабатывать 30% от их сбора. Далее. Сумма вот здесь по умолчанию. Кошелек я уже оттуда выводил. Проверял. Данный кран платят И нажимаем кнопочку снять со счета. И как видим сумма умножилась на 2. Перехожу на VCP. Видим, вот я здесь выводил. Это я один раз собрал с крана. Обновляем страничку. И вот она выплата. 8 миллионов трон. Это реально жирный кран. Кому он интересен, ссылочку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем желаю хороших заработков, хорошего дня и всем пока.